Как, мы, как вы видите, мы находимся с вами на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок. Это а, маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Посмотреть, почитать наши отзывы. А, листая наш сайт, вы можете а, посмотреть презентацию нашей компании – познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. Наша компания официально зарегистрирована, а тем самым мы имеем регистрационный номер и имеем свой офис, проплаченный на целый год. Поэтому все здесь проверить документы, посмотреть документы, все здесь можно проверить и ознакомиться с нашими документами. На какие площадки на сегодняшний день у нас есть? У нас сегодня на сегодняшний день 6 маркетинг-планов. И последний старт последней площадки был мы 23 сентября. Нам была годовщина, и на годовщину у нас стартовала площадка Идеал М-банк. На площадках немножко чуть позже. Можно всегда присоединиться в Телеграм, ВК или в Скайп и познакомиться с нашей администрацией. У нас есть личный контакт с Еленой. Присоединиться в наши группы, а это в Телеграм и в Скайп. В ВК группу можно присоединиться. Познакомиться с нашим пользовательским соглашением. Всем партнерам. Всем вот в обязательном порядке открыть пользовательское соглашение и изучить от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору, а, так как за эти дни очень было много негатива в нашем чате. Те люди, которые а, на старте прибежали на, на халяву, а у нас халявы нет ребята у нас кнопочки бабло кнопочка бабло у нас не работает у нас нужно работать и в нашей компании нет ни автопрограмм у нас нет ни жилищных программ у нас нет программ путешествий у нас нет у нас есть деньги деньги которые нужно зарабатывать и только а, их можно заработать только с построением своей структуры, построением команд. А, одни, и, как один в поле не воин, а нужна команда. Поэтому а, учитесь строить команду. А, ну и после того, как вы зарегистрируетесь, нужно а, пройти авторизацию. А, заходим в свой кабинет, а, вводите логин и пароль. И оказываетесь в вот в таком кабинете. Первый шаг, что нужно сделать новичку, это нужно изучить уроки по кабинету. У нас некоторые партнеры работают уже год, а не знают, как заполнять профиль. Как пополнять и делать вывод. Как, как, как прописать свои кошельки, как пользоваться поисковиком и как управлять бронями. Ребята, дорогие наши партнеры, ну, ну изучите, ведь все здесь в роликах настолько все ясно показано и рассказано, ну все разжевано, вам только нужно это посмотреть и проглотить. Для чего заполняется профиль? Для того, чтобы с вами, как со спонсором, имели связь ваши партнеры – и точно так вы, как партнер, с вами должна иметь связь, ваш спонсор. И поэтому профиль заполняется в обязательном порядке. Вплоть до того, что не, делать вывод не будем, пока не заполните профиль. Честное слово. И не установите аватар. Профиль заполняем. Прописываем в скайп. Ну нет у кого скайпа, но напишите, что нет. Телеграм есть у всех, телефон у всех есть. Страничка ВК, она должна быть, потому что это а, ваша, а, ваша целевая аудитория. Вы должны иметь хотя бы три социальные сети. Это ВК, это Фейсбук. Это э, Калиостро, это э, выбираете Одноклассники или э, Инстаграм, или что-нибудь. Но три э, это социальные сети. И э, третья, две таких, и третья должна быть Ютуб-канал. Вы должны развивать свой Ютуб-канал. Люди сейчас идут только через ролики. Люди не будут читать ваши посты, это редко кто читает. Люди смотрят ролики, где вы в роликах все показываете и рассказываете. Поэтому, ребята, учитесь записывать ролики. Учитесь рассказывать в ролике. Ну и, конечно, прописать нужно свой телеграм. Телеграм, я надеюсь, у всех есть. В этом разделе у нас прописываются наши кошельки. Куда вы будете выводить свои денежные средства. Если вы будете работать с Perfect Money, обязательно укажите. Указывайте Pair кошелек. Не прописывайте так вручную, а заходим в кошелек, копируем свой кошелек и сюда вставляем. От руки пишут, честное слово, я встречала, ну, то ли смеяться, то ли плакать. Теперь с карточками Российской Федерации. У нас вывод и выполнение есть со всех карт Российской Федерации. Укажите номер карты. Напишите имя на русском языке, на кого оформлена эта карта. Пропишите номер телефона, куда привязана эта карта. И номер и по-русски напишите название банка. Какой банк у вас этой карточки. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Конечно, устанавливайте аватар. Аватар, ребята, это уже другое, наверное, Другая наша беда – это то, что у нас у некоторых партнеров нет аватаров. Или стоят там кошечки, собачки, там все эти бегемотики, все что угодно, но только не партнер, видишь. Ребят, ну это не серьезно. Наша компания международная. Мы сбрасываем скрины в чаты движения команд, и когда сбрасываешь – и уже видно, это твой партнер, видят, люди ваше лицо. Но когда сбрасываешь там цветочек или колокольчик, или собачка, просто даже иногда самой не хочется сбрасывать эти скрины. Поэтому, уважаемые партнеры, дорогие, милые, там, любимые, самые-самые-самые-самые дорогие и любимые, установите, пожалуйста, аватар. Очень прошу вас. Загружается очень просто с вашего телефона или с вашего компьютера и нажимается кнопочка «Сохранить». В этом разделе у нас, если вам не нравится пароль, его можно всегда поменять. И теперь следующие. У нас в разделе партнер находится ваша реферальная ссылка а У нас сегодня поменялся адрес нашей, нашего сайта. Поэтому а те, которые сегодня не заходили, а будут смотреть а в, в, в записи вебинар или в чатах, в чатах уже сбросили все, а ребята, изменился адрес сайта. Вам нужно тупо перейти по ссылке, которая находится в, этом, в чатах, или взять ее у своего спонсора, и перейти по этой новой ссылке, и ввести заново свой логин и пароль, потому что все, адрес переехали, мы адрес новый, и ваши логины и пароли не сохранялись. А последующий будете работать, он, он у вас будет сохраняться в браузере. Следующий, следующий этап. Да, забыла сказать, в раздел «Наши миллионеры». У нас уже 6 миллионеров. Девочки, поздравляем вас, мальчики, с достижениями. Всегда можно открыть и посмотреть. Если у вас нет списки миллионеров, нужно, ребята, работать, работать и работать. Какие есть площадки? Наши, э, у нас есть такие площадки, как... На сегодняшний день да? у нас площадка идеал Bank, а с которой у нас есть выход на э, площадку «Идеал М-Мини». Вход на площадку «Идеал М-Банк» а, – 1000 рублей за один круг. В, у вас три ваших клона а, идут в клонопад. И плюс вы а, выходите на площадку «Идеал М-Мини» за полторы тысячи и получаете на баланс для вывода 12 тысяч. «Идеал М-Мини» – вход полторы тысячи. За один круг ваше одно лишь бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. И есть выход на площадку «Идеал М-Макси». На «Идеал М-Макси» есть выход на а, фабрику клона, «Фабрика клонов». А за 10 тысяч плюс вы зарабатываете ваше одно бизнес-место. 2 миллиона 250... Прошу прощения. А, 259 тысяч. За 2 миллиона 250 тысяч зарабатывает ваше одно бизнес-место. И как я сказала, есть на фабрику клонов а, за 10 тысяч. На фабрике клонов есть вход с 1000 рублей, где один, одно ваше бизнес-место зарабатывает 23 тысячи и есть вход за 10 тысяч. А там ваше одно бизнес-место зарабатывает 240 тысяч. А есть площадочка социально-микромани, где вход можно уход, уходить через удвоитель за 500 рублей а, и за один круг вы зарабатываете 5000. тысяч. «Фасттрек» – это первый стол у нас на этой площадке по одному рабочему столу, но там есть стол «Вход» на 750 рублей и «Вход» на 7500. Какой из этих столов на каком работать, это уже выбираете вы сами. За один круг вы зарабатываете на 7500, 75, вы зарабатываете 1500, а на, 7, на, 7, на 750 рублей 1500, а на 7500 вы зарабатываете 15000. Это линейный шахматный маркетинг, где у вас деньги идут полностью все на выплату. Ну, вот такие вот у нас шикарные площадки. Хочу обратить ваше внимание, что у нас ни на одной площадке нет привязки к первому столу. У нас на каждой площадке есть вот такая кнопочка «Маркетинг», где вы можете посмотреть маркетинг слайде. слайде. Есть кнопочка «В начало структуры». Вы возвращаетесь в начало своей структуры – и плюс она служит переходом а, а, на следующую площадку. Также поисковик. Через поисковик вы вводите свой логин, например. да? Вот они все ваши столы. Это на 750 у меня рублей, а это на 7,5. Что означает красным? Красным это полностью... Закрыт ваш стол. Зеленым. Это... Еще здесь нет ни одного партнера. Фиолетовым. Под кем вы стоите? И, наконец, голубым. У вас уже есть там партнеры. У меня партнер пришла, она пригла... а, начала активно работать, и ее уже а, реинвест прилетел ко мне. Вот что значит поисковик. Вы можете любую структуру, вы можете на любой площадке вбить свой логин своего партнера и а, про, посмотреть, какие столы, где на каком столе стоит ваш партнер, где вы можете помочь своему партнеру. Ну и давайте перейдем на слайды. И на слайдах мы с вами разберем а, именно маркетинг нескольких несколько площадок. Что же такое идеал наш, э, наша компания «Идеал М»? Это гарантированные выплаты. Вы сегодня э, заработали, вы сегодня поставили на, выплат, на а, вывод и сегодня же получили свои заработанные деньги на свои платежные системы. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Главное наше преимущество – это, конечно, о том, что мы официально зарегистрирована компания, мы имеем свой регистрационный номер, у нас нет ни на одной площадке абонентской платы – у нас ход открыт в любой стол на любой площадке. Работаем мы с такими надежными платежными системами, как PerfectMoney, Payr, Кочелек. Подключены у нас, можно выводить и пополнять с любой карты Российской Федерации. У нас есть внутренний перевод, что облегчает работу команд. И подключена касса фрейд. Какие площадки? Первые мы стартовали с этой площадкой 23 сентября 2021 года «Идеал М-Мини». Потом 31 октября присоединилась площадка у нас Micromani. А 6 февраля 2022 года у нас открылась «Фабрика клонов». А 3 апреля в этом году у нас «Идеал М-Максим». Открылась площадка «Фасттрек» у нас 1 июня стартовал. И на 23-е, на годовщину нашей компании, 23 сентября 2022 года стартовала площадка «Идеал М-Банк». Ну и начнем с «Идеал М-Банк». Сколько ссор, сколько руганий из-за этой площадки. Я, например, не обращаю внимания на, эту, на этот полнопад. Меня привлекает именно эта площадка. Да, идут начисления, да падает по 50 рублей, но это намного здесь, если работать, всего три небольших стола, где можно за один день проходить один круг. А как это проходить? Значит, вы можете стартовать за, с первого стола, можно стартовать за две с половиной и со второго, а можно и с третьего. Это уже выбираете вы стратегию сами. Или первый, третий, или первый и второй. Это на ваше усмотрение. Давайте разберем с первого стола. Вы зашли на 1000 рублей. К вам приходит первый партнер. 1000 рублей идет накопительный. Со второго партнера у вас 500 рублей идет в накопительный баланс. А за 500 рублей летит ваш клон. Третий партнер. Вам дает переход. Куда? Да второй стол за 2,5. Первого партнера пришли, три партнера. Он закрыл свой первый стол, и пришел к вам, встал накопительный. Второй партнер прилетел к вам. Вы получили 2000 И за 500 летит ваш клон, становится а, в клонопад. Третий партнер. А третий партнер вам дает переход за пять тысяч на третий стол. Первый реинвест в первый стол за спонсором. 2 500 вы получаете на вывод. За полторы у вас площадка Ideal M Mini. Шикарно. А второй партнер вам дает опять реинвест в первый стол за спонсором. Вы получаете 3 500 на баланс для вывода и ваш Клон летит, третий, в клонопад. А третий, реинвест за спонсором, 4000 на баланс для вывода. Здесь 2000 и здесь 10. 12 тысяч. Да шикарно, шикарно. Я и вам советую, да не обращайте вы сюда внимания. Расстановка о, здесь все равно идет. Это глобальная матрица. И... Начисления идут по расстановке, по расстановке. Когда ваш первый клон становится сюда на первое место, на первый уровень, это. Может сюда прилететь перелив вашего спонсора. Может перелив прилететь от ваших полностью, от нашей компании. И когда только стан у вас первая линия закроется, вы с каждого партнера получите по 50. Это 150 рублей. Вторая линия у вас сколько? У вас 9 партнеров должны стать на вторую линию. Вы получите 450. С третьей линии... Вы получите 1350. Ребята, да каждый ваш клон, запущенный сюда в клонопад, он будет вам постоянно приносить. Он один только лишь клон принесет вам 4 миллиона 228 600 рублей. Просто работайте и не обращайте внимания на, куда стал, под кого он стал. Не нужны здесь никакие разборки. Сыпятся вам по 50 рублей. И прекрасно. А вот это... А эта площадка у нас Идеал М Мини, да? Моя любимая. Вход составляет 1500 Вход открыт на любой стол. С любого стола можно старт своего бизнеса делать, даже не задумываясь. Можно миновать и первый, и второй, и третий, и можно начинать сразу же с пятого стола. С 24 тысяч. В основном, начиная с четвертого стола, с 12 тысяч. Это не такая большая сумма, а тем самым сокращает количество приглашенных партнеров. Чем ближе вы идете сюда, к этому столу, начинаете старт, тем... Короче, ваш путь к большим деньгам. Первый стол – это, конечно, старт. Первый дает в накопление, второй, со второго партнера вы возвращаете полторы тысячи на баланс для вывода. В нашей компании невозможно потерять свои вложенные деньги. Вы где, где с первого партнера, где со второго, вы их возвращаете обратно на баланс для вывода. Поэтому риска у нас нулевой, ноль риск чтобы потерять свои деньги. Потерять но, деньги – это тот, кто купил себе за полторы тысячи первый стол и сидит. День сидит, два сидит, неделю, месяц сидит. Посидел, посидел, дверью хлопнул и ушел. Ушел и по всему интернету. Я там был, я там ничего не заработал. А что ж ты сделал для того, чтобы ты заработал? Это матрица. Пришел сам, приди с собой три друга. Это закон, это квалификация в матрицах и Раньше это писали на каждом сайте. Сейчас это почему-то перестали писать о том, что есть квалификация. Да, она везде, во всех матрицах, есть квалификация. Где квалификация, где бинары, там два человека квалификация. У нас тринары, У нас обязательно пришел, приведи с собой три друга. Это для каждого. А то у нас так получается. Посидел, посидел, простите, я э, скажу грубо, посидел, посидел, в носу поковырялся, мухом дули покрутил и ушел. И ушел, и начал негатив по всему интернету. Я там был. Первого партнера пришли, он пригласил три партнера, под него встали три партнера, и он приходит к вам, становится на это место. Точно так и под второго. А вот здесь со второго стола у нас начинается, начинает работать реферальная программа на три уровня в глубину. Как только становится на это место, он будет этот второй партнер у нас постоянно с этого партнера. У нас будут идти начисления. У нас будут и реферальные, и спонсорские, и по маркетингу. Итак, второй партнер, вы получаете тысячу. По 1000 получают ваши два спонсора. Под второго партнера стали три. Вы получили три тысячи. Под этих трех стали каждому по три. Это девять партнеров. Вы получили девять тысяч. Итого вы получаете только с этого стола. 13 тысяч. Такая же картина и на этом столе, на третьем. Только единственное, что со второго еще клон летит, по вашей броне. Куда вы? Выставите бронь, туда и станет ваш клон. Здесь тысячу, по тысяче получает ваши два спонсора. Не забывайте, что вы тоже спонсор. Вы тоже будете получать эти спонсорские вознаграждения. Они не вошли в эту сумму 244 тысячи. Их просто невозможно сочетать. Итого вы тоже заработали здесь 13 тысяч. Перешли в четвертый стол. В четвертом столе первые в накоплении идут 12 тысяч. А со второго у нас летит 7 тысяч на баланс для вывода. По две с половиной получают ваши два спонсора. Три, первая линия пришла, вторая линия пришла 7 пятьсот. Третья линия двадцать две пятьсот. Итого 37 тысяч вы заработали только на этом столе. И перешли за двадцать четыре автоматом на пятый стол. Первый идут накопления, а со второго клон летит по вашей броне. Куда? Да в третий стол получаете 10 тысяч, по 3 тысячи получает ваши два спонсора, сработала ваша вторая линия, вы получили 9, сработала третья 27 и 2 тысячи идут с этого партнера в накопительный, потому что 24,24 24 это 48, а шестой стол стоит 50, поэтому сет идет еще и в накопление, а вот с накопительного списывается 50 тысяч, это когда становится третий партнер и автоматом покупается за 50 тысяч шестой стол. Сюда приходит ваш первый партнер 35. На баланс за 15 идеал М-Макси активируется. Второй дает вам 50. Третий дает вам 50 на баланс для вывода. Итого здесь вы 46 заработали с этого стола. И с этого 135. 244 тысячи заработала только одно ваше бизнес-место. А здесь же ваши идут реинвесты, ваши клоны. Они точно также будут вам приносить все эти начисления. И плюс ваши спонсорские вознаграждения. Круто, да очень круто. Кто работает, тот и понимает, и знает. Идеал М М-макси. Здесь одинаковый маркетинг, только единственно отличается это вход и, конечно, доход. Первый партнер, как только приходит к вам на это место, у вас идут 15 накопления. Со второго партнера вы 5 получаете, за 10 идут у вас фабрика клонов. Активируется, где вы будете выходить ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров, и будете вы активно продвигаться тоже по фабрике клонов. А там тоже есть начисление, причем очень хорошее. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый и третий, они будут вам, это ваши переходы из стола в стол. Это деньги с накопительного баланса с первого накапливаются, а с третьего они снимаются и автоматом у вас покупается следующий стол. А вот со второго партнера на каждом столе у вас будет очень хороший доход. Давайте посмотрим, когда только на второй стол становится второй партнер, то что 10 тысяч по 10 получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия. Это под вашего партнера пришли три партнера стали 30 тысяч. Под этих трех пришли 990 тысяч. Итого 130 тысяч у вас только с этого стола. С этого точно так же. Единственное, клон летит по вашей брони. 10 на вывод. Со второй э, линии 30 и с третьей линии 90. Ди по 10 получает ваши два спонсора. Итого 130. 3,927, а у вас на балансе 265 тысяч. Очень хорошо. Четвертый стол активируется автоматом за э, 120 тысяч э, с третьего партнера. Как только становится к вам третий партнер на третий стол, у вас с автоматом списываются деньги 120 тысяч и активируется а, автоматически. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит к вам, становится на это место. Здесь могут быть обгоны. Поэтому не первый партнер, может быть, сюда станет и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой. Кто самый активный, кто самый живчик, тот придет и станет к вам на это место. Поэтому не надо на останавливать команду. У нас некоторые спонсоры останавливают команду. Не спешите, я еще туда не... Не спешите. Пусть идут. Пусть идут. Вы свои реферальные вознаграждения, никуда не, они не денутся. Они будут все равно идти вам начисление. Пусть команда работает. Второй партнер вам дает 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы получили 75. Сработала третья, 225. Итого 370 тысяч только с этого стола. Третий партнер дал за 240 000, переход. Пятый стол. Второй партнер вам клон дает на третий стол. 100 тысяч получаете на баланс для вывода, по 30 получаете, получает э, спонсор и вышестоящий спонсор. Пришла к этому партнеру вторая линия, вы получили 90. Как только все 9 партнеров станут под э, этих трех партнеров, 270. Третий партнер дал переход в шестой стол. И только вы с этого стола 260 тысяч. Круто, круто, реферальных только 260 тысяч. Первый партнер приходит 500 на вывод, второй 500 на вывод, третий 500 на вывод. Итак, одно бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Очень-очень круто. Фаст-трек. Это два отдельных стола. Здесь нет перехода ни с этого стола сюда, ни с этого. Поэтому это линейно-шахматный маркетинг. Вход есть стол за 750, есть за 7,5. Здесь все деньги идут на баланс для вывода. Первый партнер приходит к вам в 750 на баланс для вывода. Со второго у вас идет реинвест за спонсором. Точно так от ваших партнеров реинвесты будут лететь к вам. Третий партнер вам 750 на баланс для вывода. Полторы тысячи. Если вы хотите дальше э, двигаться и развиваться у нас в компании, советую активируйте за первый стол идеал М-мини. И точно так же все, которые э, ваша команда, все потихоньку будут переходить туда. И вы начнете. Движение к большим деньгам. На этом столе 7500. Первый партнер приходит 7 пятьсот на баланс для вывода. Со второго у вас идет реинвест за спонсором. Точно так реинвесты ваших партнеров будут лететь к вам. Третий партнер 7 пятьсот на баланс для вывода. Пятнадцать тысяч. Вы всегда можете потратить их на активацию площадки Идеал М мини. Это вообще, как вы сейчас видели, очень хорошие, большие деньги. Служит только для того, чтобы эти два партнера вам просто дадут переход за 1000 рублей. Я всегда настраиваю своих партнеров, если которые хотят работать на этой площадке. Старт начинать именно с 1000 рублей. Да не нужен он вам. Вы сократите тем самым количество приглашенных партнеров. А вот первый партнер у вас идет в накопление тысяча, второй вы уже получаете тысячу обратно, а свою. третье у вас тысяча идет с первого и с третьего, переход за две в этот стол. Это стол полностью выплат. Первый партнер приходит, у вас 500 рублей идет реинвест вот этого стола, и за полторы тысячи активируется площадка «Идеал М-Мини», наша основная. А вот второй и третий партнер вам дают на баланс по две тысячи. Итого за один круг вы заработали сколько? Да, пять тысяч, ребята. И плюс вы вышли на шикарную площадку «Идеал М-Мини». Почему бы и не сделать старт своего, своей команды, например, если вы только пришли в интернет, если вы только начинаете работать, можно вот именно на этой площадочке или на фаст-треке научиться приглашать, научиться работать с командой. Вот вам совет. Фабрика клонов, я не знаю, тут вам рассказывать или не рассказывать, все, наверное, уже выучили настолько маркетинг, что а, тут семиместные столы. 3, э, на каждый вход на тысячу и вход на десять тысяч. Три семиместных стола. Плечи, как всегда, в семиместных столах идут куда? До вышестоящему спонсору. А вот нижний ряд, с нижнего ряда, это уже ваша зарплата, ваши деньги. Первый партнер, как только приходит, у вас здесь двойные брони. Вы выставляете первую бронь и вторую бронь. По вашей броне ваш клон становится сюда. Вы закрываете одним своим клоном себе плечо. Второй партнер, тысяча идет накопление. Треть, с третьего партнера вы возвращаете тысячу свою потраченную на баланс для вывода. Четвертый дал переход туда во второй стол за две тысячи. Первый. Здесь нет этих реинвеста этого стола. Первый и второй идут в накопление. С третьего вы получаете 2000 на баланс для вывода, а с четвертого за 6000 с накопительного списывается и активируется полностью стол выплат. Первый партнер, второй, третий и четвертый, это полностью весь нижний ряд, вы с каждого партнера получаете по 5000. И плюс 5 реинвест в первый стол. Вы эти реинвест можете выставлять под своих партнеров. Тем самым помогать своим партнерам двигаться дальше по столам. А на 10 тысяч точно такое. Первый это можно закрыть реинвест своим клоном плечо. Второй партнер у вас дает 10 тысяч. В накопление с третьего партнера 10 тысяч на баланс для вывода с четвертого 20 тысяч идут списывается с накопительного и активируется второй стол первый второй накопление с третьего вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода а с четвертого все списывается автоматом за 60 активируется первый второй Третий и четвертый партнер. По 50 с каждого партнера на баланс для вывода. Плюс 4 реинвеста летит куда? Первый стол по вашим броням. Вы на этой площадке, именно вы сами управляете своими бронями. Только вы. Поэтому вам решать, куда под кого ставить, под кого выставлять. Не делайте там вниз эту вареную колбасу. Чтобы вы потом сами запутываетесь так, что невозможно даже распутать. Не делайте. Получили вы вот одну выплату, не надо вниз туда гнать, чтобы выжимать по две, по три выплаты. Это вы делаете вареную колбасу, а потом уже вы сами не можете разобраться, куда, чего и как. Вот он, ваш, ваша цель, это вот она, третий стол. Вы вот, а с этих вот двух столов, что вы выжимаете? Тут тысячу, тут две. А тут 10, а тут 20. Да вы вот сюда стремитесь. Здесь выплаты. Итак, с, с, на тысячу рублей вы зарабатываете двадцать тысячи, а здесь вы зарабатываете 230 тысяч. Ну вот. Как-то так, ребята. Вот такая вот у нас уникальная, международная, официальная компания, причем с очень-очень крутым маркетингом. Почему говорят, что да, видели мы ваш маркетинг, а ничего там крутого нет? А, да вы мне покажите где-нибудь в интернете найдите, и покажите а, проект или компанию, чтобы вы получали такие реферальные вознаграждения. Да нет их нигде. Это только у нас, это только а, Ленина Светлая Голова сделали, сделала такой маркетинг, что благодаря этому маркетингу мы можем себе позволить все, что угодно купить, работая у нас в компании. И никуда не ходить, не бегая, ни по каким стартапам, ни по каким проектам, а просто спокойно изо дня в день развивать свой бизнес. Поэтому всех, кто нуждается в деньгах, кому нужно купить квартиру, машину, погасить кредиты, ипотеку, добро пожаловать в нашу компанию».